Сегодня мы будем снимать вот такого человечка Лего. Да, у нас сегодня фигурка Лего. Привет, друзья. У -у -у. Сегодня у мы нас будем обзор. обзор. обзор. обзор. Да. Вот такого человечка. Да. Кто у нас? Бэтмен? Давай. Покажем поближе. Вот такой вот человечек Лего Бэтмен. Вот такой вот с пистолетом. А ну давай, рассказывай нам. Да, тут еще есть вся коллекция... Показано, да, вся коллекция. Ну, мы хотели купить Бэтмена, но его не было. Да, его не было. Мы тоже делали обзор, да? Обзор игрушек. Сегодня мы будем его открывать. Ой, так мало запчастей. Вот это да. Большая коробка. Да, такая коробка большая. Ну собирай, рассказывай нам про этого. Лего. Всем привет! Угу. Голова есть, да? Голова, рука. В общем, у нас из чего он состоит? Голова, рука. туловище с руками, да. И ноги. Одной И подставка, нет. да. Одной руки нет? Да. Как одной руки? Нет? Одна рука? Да, Зайка. Вот угу. мы Что у нас там? Пистолет идет, да? Голова. Угу. Ручка. Угу. Ручки. У нас, да. И и, что? и подставка у нас, да. Вот такое вот чудо у нас человечек получился. Да? Ай. У этого человечка сверхные штаны, черная круг, куртка и ну, что то красное. Рубашка, наверное, красная, да? Да. И красная рубашка, да? Угу. Вот а на лице что-то на лице нарисовано? Ну да. Какие-то молнии, там, на лобу какие-то и на щеку да классно в общем вот такой симпатичный человечек да. у нас попался вот такого мы собрали да ага я думаю этот пистолет это чтоб колеса качать а это оказывается обычный пистолет. нет ну он же видишь он же со злом на бэтмобиле ездит ну всем что всем пока. Пока, пока ставь пока. лайк подписывайся на мой канал пока ну лайк. и поставь колокольчик пожалуйста Всем пока! пока.